государственными органами. Вот. И, то есть, в принципе, это выгодно, ну, для Макдональдса, да, то есть, если им не получается напрямую работать, то они будут через каких-то посредников через какие-то обходные пути. То есть, безусловно, то, есть, то что выгодно бизнесу, он всегда будет так или иначе реализовывать. Сейчас в России продолжает функционировать 13 ресторана. Напомним: единственным регионом, где не закрылся ни один Макдональдс, является Татарстан. Все рестораны являются франшизой компании ОО СП, которая зарегистрирована в Казахстане. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.